Да, нет, Государственная страховая организация. Назаров Марат Сугубаевич, заведующий отделом регулирования страховой деятельности финнадзора Камчебекова Тахмина Кругизбаевна, президент ОЮКАС Шаршинали бакутовск Бекович и начальник отдела развития государственной страховой организации БУРУ Калмакова. Пожалуйста, Махтедович. пока. Курчай и она... Беречь крыла себя. тарату Бүгүн сиздер мызам Андан бере мыйзам ка алынгандан кийин бирче мыйзамды ишке ашыруу боюнча өкмөттүн тиешерү токтондору шол токто менен тиешүү жана менен бирге тарифтери жана бардыгы ушунча я был музам из Киевского и Леджаткан. Я был музам из Киевского и Леджаткан. был музам из Киевского и чечим халы алынып апрельдин бирине баштап а, бул мыйзамдынүчү толук бойдон а, юриддикалык жана четелдик жактарга четелдик бул полисы милдетү катары ха алынды алл жарандарна бул полис а, милдетү болуп а, 2024 биринчи а, январынан тартуп. Миллеты говорят. В ближайшем будущем для лицензия собирать Камстандру уймдартын Камстандру воинча. Именно ужу айдо Камстандру воинча лицензия собар. Булар ближайшем будущем Уж он ничинан, болсо, болсо, болсо, болсо, болсо, болсо, болсо, болсо, болсо, болсо, Анданги, в и во Башка то или, регион в бздин Киргизстана, в регионах, где, бар, Буду ушел очень с вами наслаждаться, когда чихуахуа у нас. Кандидаты безусловно у вас ожидают, хочу оперировать, делать какие-то Здравствуйте, уважаемые представители средств массовой информации. Мы сегодня вышли для того, чтобы дать информацию о процессе внедрения Асага. Кыргызской Республики. Всем вам известно, что в 2015 году был принят закон об обязательном страховании гражданской правовой ответственности водителей автотранспортных средств. И с того времени начался процесс формирования подзаконных нормативных актов. Были приняты со стороны правительства, а затем уже Кабинета Министров Кыргызской Республики положения, правила, по осуществлению этого вида страхования. В том числе были утверждены тарифы и страховые суммы, которые выплачиваются при наступлении страховых случаев. К сожалению, этот вид страхования по различным причинам он переносился. И, наконец, в 2022 году в конце года было руководством страны было принято решение о постепенном внедрении этого вида страхования и на сегодняшний день, с 1 апреля, получение полиса об обязательном страховании ответственности водителей является обязательным для юридических лиц Кыргызской Республики и также для иностранных лиц, в том числе юридических и физических. На сегодняшний день в Финнадзоре получили лицензии и соответствующие разрешения на право осуществления деятельности по ОСАГО 13 страховых компаний. Эти 13 страховых компаний к сегодняшнему дню уже выписали 21 743 полисов ОСАГО. ОСАГО начал действовать, уже есть первые случаи наступления именно страхового случая, и в связи с этим были произведены выплаты. На самом деле это действительно такой вид страхования, который уже на пространстве СНГ уже, мы, по-моему, последний из стран, которые вводим этот вид страхования. Спасибо за ваше внимание, и будет лучше, наверное, если мы построим наш диалог в формате вопросов и ответа, если... Дадите возможность, вы дадите информацию, да? Да. да. Кас, да тоже, выслушаем, да? Выслушаем, а потом да, спасибо вам за внимание. Уважаемые средства массовой информации, хотелось коротко представить информацию по вашей деятельности и необходимости страхования в целом для населения и для общества. Страхование, в первую очередь, на самом деле, это финансовая защита гражданина. То есть заплатив гражданин, если простым языком сказать, что заплатив небольшую сумму страховой премии, гражданин получит 10-15-кратную сумму выплаты страховые выплаты. Это уже на примере сейчас уже на ОСАГО у нас по те машины, которые были за, э, застрахованы, получили страховый, страховый, заключили страховой договор, уже есть э, выплаты, э, скажем, по 75-50 по тысяч сомов. В то время когда они приобрели страховый полис в размере 1700-2000 сомов в пределах. То есть это очень удобно, и никаких судебных других тяжб между гражданами не происходит. Это, это цивилизован образ решения вопросов. Также я хотел бы сказать, что, например, за весь период, за три года, за, за три года работы, за, за три года страховые компании выплатили и вложили в экономику порядка 8,5 миллиардов сомов. Это в виде налогов, это в виде инвестиций. Это все вкладывается в экономику. То есть страховые компании, они, собрав определенную сумму, они размещают на депозит, они размещают вклад в экономику, они вкладывают в ценные бумаги, это в те же гособлигации. Предоставляют многочисленные рабочие места. Это порядка сегодня в качестве агентов, страховых агентов и в качестве штатных работников более 800 человек работают именно в сфере страхования. Ежегодно страховые выплаты увеличиваются. Вот многие при обсуждении, скажем, комментарии журналистов, когда тема какая-то по ОСАГО, по другим видам страхования поднимается, будет ли выплачивать страховая компания средства. Страховая компании всегда выплачивает средства, это ей не невыгодно, как бы репутационно, столько лет работает, она всегда будет выплачивать. Поэтому я бы призываю всех граждан только страховаться, и приобретать страховой полис. Это не только осаго, это другие виды страхования: страхование жилья, страхование здоровья. То есть очень много сфер есть на самом деле в Хорезмской республике пять видов обязательных страхов... видов страхования. Почему обязательные виды страхования как вводятся? Это когда государство видит необходимость того или иного вида страхования, которое имеется в обществе, это потребность, то государство вводит эти виды. Поэтому это, соответственно, и социальное идет направление, потому что тарифы очень низкие. Это, соответственно, выгодно и удобно для самого общества, для населения. Хотел бы сказать, что страховая компания также, как выше было сказано, то, что выплат осуществляет и, соответственно, она выплаты осуществляет в пределах лимитов. Лимиты определены постановлением правительства, и там четко разделяется разграничение, при каких случаях какую сумму получит гражданин, пострадавший гражданин или по случаю нанесения ущерба его имущество. Коротко так. Негзимов страхований, Камсон Дору Дугент, Айвей, директор И мне что финансовых, а финансовых, япчели ты, япчели ты, япчели страховая компания Азербайджан-Дачтигендер был крупным лицензия мы лицензия азербайджан, азербайджан мы заменить не сможет. Еще учитывая бизнес-экономика сау саушен, что был депозиты гособлигаций, чтобы чтобы экономика э, была. именно. А им, зря рынок тат. Сейчас э, же адам По агентарбаштаб, чтобы те арбираяндор, арбировбой старал, э, страху агентарбар, шаровардабар. А, страхование а у гиректу Бұл цивилизионы дүниуде битпарыны эйчағыла керген, что Кырыстан дали Асаға джанны керіп отады. 5 мызам бар, обязательно страхованы бойынша. 5 мызам бар, что Юлиорды турақ страховка бар, анатай Асаға, обязательно сөз-сөз керек нерселер негізе. Корт В chunkе longo с Five Heavens dot com St. gez ops? В building dollars вchter salleAndru. в обществе до цифра боль и очередь забыла возврата. Теперь на кр Шестеро молодых, или ел, где давай, было, я говорю, к заботу был шкетик. Был экзистема, а, был система, да, камсандру хандайштей. Дарандаргелип а, камсандру полиции логан учура. Ушел а, камсандру полиции даралган жокерчлик. Камсандру компания сюжинде алкалбай, то варда то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 Кампанию кампаниях 5-10% канализации далеко от, в Калган калгань вардак, живительности, кайрак на 1-ю минуту, живательности, это первый. Вторично кампаний кампаниях талаптар бар вар ичтешь, мисало, мисало, мисало, мисало, мисало, мисало, мисало, мисало, мисало, мисало, Уставтык капиталын ардайым вармап дуруған милдетті. Бұл капиталдың, ә, қандай болып, иштеуатқанын, ұш, ось ол капиталдың болушуын негізе мамлекеттік иғар мұқыттығы орган финнадзор гөзім өлдөйт бұл масалаларды. егерде айтқан сұрауымыз жанағы, егер де қамстандыру кампаниясы Болл камстандру туру Алар механизм бар. Бул механизм Ушел у чуждых гарантия фондистеп, у Сейчас я отвечу, да, да, Алар не было. ушел. в полгода. Кайра хамсандары сжег по калгалу. бул Джарандар нордна. Ушел уж Гуниоли волк, аллатрон голосова, аллатрон голосова, аллатрон голосова, аллатрон голосова, аллатрон голосова, аллатрон голосова, аллатрон голосова, аллатрон голосова, аллатрон голосова, аллатрон голосова,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 Толык түрінде айып бұлға жығылад, егерде 1 апрель ге чейін, хамстандыру полисын албаған болса. А, бүгін күгінде біздің малыматығыз бойынша түшіндіру ештері жүріп жатат. А, 1 июльден баштап, толык ханду а, жоуап кершілік а, күтіп жатат. Ошол, 1 апрельден а, баштап, хамстандыру полисын алсын деген жақтарға. Алы емек болса, Бака бидин Кыргызстандын жарандарубызга болсо, егерде алар камстандыру полисын алган болсо ал полис толук ойну иштеталартын пайтасына башка жарандар албагандар болсо. Алар айып тулга жыгылбай турат. 1ин январе 20 2014 жылдан гана баштап биден жол кыйның копопсуду ызматы аларга чара өрүк башташа. Абдан вот, например, с это жана, деп Ошол что мы делаем, это жол делаем, жалпыле делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, де, делаем, делаем, делаем, делаем, автотранспорт делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, машина делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, Ушел, бул механизм бар, бул механизм, Бирмин, то есть, Германия, обдав, Гирг, душа рвода, Бирок, Ушел Гаравстан, Германия, Германия, Гиригс, Баштаган, Ошелогтамштаб, в Германии, Малыматогыз бар. Андан тышкары, биздин мына чектеш мамлекеттеры бұл асаға гөп болды иштеген. Таджикистанда иштеген, бұл Узбекистанда иштеген, бұл мамлекеттердей иштеген. Ошандуқтан, мен айтқым келеді, Бит ушел экспертиза, экспертиза чем Так. Может зададите на русском вопроса? По нему, привест, компаний, Спасибо вам за ваш вопрос. Обязательное страхование автогражданской ответственности – это система, которая внедрена через систему нормативных правовых актов. Действительно, на сегодняшний день много вопросов, это самый часто задаваемый вопрос, а что будет соответственно, с частной страховой компанией. Государственной страховой организации мы более-менее доверяем, да? вот. а когда речь заходит о частной компании, все-таки появляются у граждан сомнения. Я хотел бы в этом ключе сказать, что есть определенные требования к страховым организациям, которые намерены за ним Задебаться обязательным видом страхования. Это прежде всего его уставной капитал. Он составляет не менее 150 миллионов сомов. Для того, чтобы заниматься добровольными видами страхования, для страховой компании требуется капитал в размере 30 миллионов сомов. То есть это в 5 раз превышает базовый, базовый требуемый размер уставного капитала. Во-вторых, существует система пруденциальных требований, которая предъявляет требования к размещению активов страховых компаний, страховых резервов. И в третью очередь и хотел бы сказать, что э, в целом э, законодательство Кыргызской Республики по ОСАГО предполагает создание гарантийного фонда, который предназначен на как раз-таки возможные экстрен, э, экстренные случаи, когда страховая компания может стать неплатежеспособной. Из этого гарантийного фонда будет, будут... Ну, должны быть возмещены расходы по страховому случаю. Спасибо. Сейчас уже башка хамстендров башка авто Жоу керченым консультантыру ойнча, 4 фамилия жазылады. Ошол 4 киши, ошол автотранспорт каражаттарын, айда паражаты, 40-ка учураса, аларын жоу керченый Вы знаете, пока э, таких разговоров нет. 1680, вы правильно сказали, это базовый размер. Э, наоборот, э, законодательство Абасага предусматривает э, систему скида. То есть, если э, водитель за время действия договора страхования ответственности не произошло, каких-то страховых случаев, есть система бонус-маус, целая таблица, которая предусматривает определенные скидки по стоимости самой страховой премии. Вообще, будет ли он у нас работать, и сможете ли вы обеспечить стопроцентное, чтобы все люди получали застрахование да, своих автомобилей. По последним данным у нас там полтора миллиона машин да, зарегистрировано, и вы сможете обеспечить всех этих, всех этих людей пользу. Ну, здесь вопрос по поводу обеспечения. Конечно, мы сможем это обеспечить, и все наши граждане смогут страховаться. Это только э, их право, вот. и на сегодняшний день предусмотрена ответственность за отсутствие. А отсутствие... 3 тысячи сумок, да? Что 3000 сомов? А, штраф. Размер штрафа пока не менялся, он в том же размере, и эта ответственность для граждан Кыргызской Республики наступит э, только при случае, если с 1 января 2024 года у гражданина не будет страхового полюса. Страховой полис, страховой договор а, в целом заключается на один год. Поэтому очень хотелось бы, пользуясь случаем, а, гражданам, а, гражданам призвать, граждан Кыргызской республики, для того, чтобы они страховали свою ответственность. И это очень хороший инструмент. Страховые компании тоже а, это структурный элемент нашей экономики. Они делают инвестиции в нашу экономику, начиная от государственных ценных бумаг, депозитов коммерческих банков, также в другие финансовые инструменты, страховые компании тоже вкладываются. И поэтому я думаю, что мы тоже наряду с нашими соседями, такими как Таджикистан, Узбекистан, сможем тоже успешно внедрить ОСАГО. С вашей помощью, конечно же. Именно лица лица, лица. За это время за осада? как я сказал для тех кого штрафы стали обязательными по нашей информации пока ведется более такая предупредительная и профилактическая работа я думаю, что где-то вот по моей информации, вот начиная с 1 июля будет уже полная ответственность. Уматовна, вы как представитель государственной страховой компании, скажите. Я помню, что в декабре 2002 года в Красно-Стардане, в В феврале 2002 года я был в Красно-Стардане, в Башка-Туллор, в Башка-Туллор, Буквально мамлякет хамстандру 850-900 жарант джоб кешлите ошол асага Бул асага биздин Кыргызстан киши он мне кажется, что жарат зарплат, ошелор, ошелорго, миссаль, что машины, элеры, это газета, какая-то, где-то, то есть, ошелордуктан, мы, если мы стандарт кое-что купим, мы стандарту компаниям, мызам, але мы занятия тут если чья-то гель адамдар Адам алар уже а болу Кампстандругам болывает лорет. Джилден Джеки Адам дар Кампстандру погон а, январдан <coughs> баштап Негиз кисит, чья-то Январдам бастап толк а штраф таргететта. Ага, чей инделя в этом киндошо чья-то юридикал джагтар, а нан загран номеровлар гель Кампстандру дятчат. Бизде ля апрелишайвае гопкши гельди, что ушкунде наш бирайд ничинде бул Хамстандру гоп, бутеля кампаний, которые сейчас идут в Арганда. в Гоземель финансируют, аркло джургузулят. А, параться, а арғандай, ем, барлы, бухачейн, транспорт машина нужен, хамстандру машина Чаще у хамстандр любят плодерде. Если сртта ужо машина наеда аппаратка не адамдар тузулалса, сртта машиналар тузулалса, алса, гатолю нутта, машина нойзунда га хамстандр пожиграк, берки иктиардо турмени, иктиардо турмени. Кампания Ларн Бардрелли, ⁇ Джахши Штеп, Киришти, пиздея Азра, чтобы слушать, как документы, топ Негизи, он, он не юридикал ⁇ а компания не говорите, что гувенчут, отражает рамстандер Перевис, да? Ассагана Миллионица а заловочка фактула отдала, на принципе отдала, то ли береде, добавит, то ли стояла, да? Она такая, как бы, стояла, Она раньше, азиат, азиат, азиат, азиат, береде, да? С ровностью береде, да? С с Загрой overlook hace firmanada ткан Anyway к Âгильному изCA Нравноват is the oldest Actibne. �를 użyть по do qualificи. Когда próp заotomiyем crete alimentos, похоже на охлажданские документы ф reasonable накопли, его в меблике мобильный пассажирова,Edzieか других документахaren в 30 футбורках, а, это когда я приехал на машину, автотранспорт был Бирбингетичные города в Амстердаме и Алганике. Или торты, не первый. Это не не первый. Это не не первый. Это не первый. Это не первый. Bash mean beshots underneck, dint, sex on some, come sandwich. Eki meing jet mechal polisne, jet m s meing eki son to leon perkiнг jetzalt, ott such mingius. Ушел, кресектор, житель, гель, зиан, гулем, анктомен, тыл ⁇ н, 5 литров, сумма, варча. Вы знаете, что когда я говорю, что бир я говорю, что я говорю, что я говорю, что я говорю, что этот период кампании старого. Кампания старого. Кампания старого. Кампания старого. Да, вот будет происходить оценка, и я так понял, что на разные модели разная оценка, но в тот же случай вознаграждения тоже разные повреждения. Разные Конечно. Вот. Вы знаете, я не исключаю, что на практике страховые организации очень тесно сотрудничают со станциями технического обслуживания, которые производят ремонт автотранспортных средств. Поэтому э, все зависит от… Э, в любом случае это упирается в договоренности. Да? Вас может не ну, устроить результат работы конкретного СТО, правильно же, да? Поэтому это вот как-то вот строится на договоренностях. Я не исключаю, что у них есть СТО, которые очень тесно с ним работают. Компании тоже не неинтересно да, терять свой имидж да, в результате какого-то случая, там, задерживать что-то и так далее. Вот сейчас э, все выплаты, которые происходят, они происходят, э, если даже нормативно у нас предусмотрено по гражданскому кодексу, это когда очень тяжелый случай, когда, да, зависит от многих вещей, там, зачастую вынести постановление, там, да, которое указывает на однозначную виновность той или иной стороны, э, устанавливает конкретный ущерб и так далее, ну, бывает сложно, бывает сложно определить, и это может занимать... До 30 дней это по гражданскому кодексу, это ну, редкие случаи. Да? В основном сейчас у нас урегулирование страхового случая происходит ну, порядка 10 дней. Это занимает. Коллеги, еще вопросы? Ну, если спасибо. вопросов нет, да, то, конечно, на этом мы завершим нашу пресс-конференцию. Всем спасибо за спасибо участие. Можно? Еще раз. Я вам задам вопрос, а вы скажете на Хорошо.